добрый день дорогие друзья и в этом видео я хочу вам показать и рассказать про озимину а также предложить вам приобрести вот такие вот сеянцы которые у меня выросли А озимина это экзотическое растение озимина трехлопастная также ее называют банановым деревом или пау-пау плоды имеют необычный экзотический вкус Мякоть спелого плода зимины мягкая, беловато-желтая или оранжево-желтая, с сладким вкусом и приятным ананасово-земляничным ароматом. Она богата фруктозой и сахарозой, а также микроэлементами. Вкусом зрелая зимина немного напоминает банан и манго. Растение обладает лекарственными свойствами. Его семена содержат алканоид азиминин, издавна применяют как рвотное средство – Отвар листьев обладает мочегонными свойствами. Согласно последним исследованиям, препараты из зимины оказывают противоопухливое и антимикробное действие. Зацветает зимина примерно на 4-5 год. Перекрестна опыляемая, поэтому необходимо для обильного плодоношения высаживать по два растения. Зимина выдерживает морозы до минус 30, неприхотливо в использовании Практически не поражается вредителями и различными заболеваниями не подвержена. Поэтому очень привлекательно для высадки на своем участке. Озимина также в первые годы своей жизни требует определенного ухода. То есть в первый год жизни, как делаю я, я пересаживаю озимину в 7-литровые горшки то есть большего объема. Она растет весь сезон до заморозков в них. После этого эти горшки мы убираем в погреб куда-то в помещение, где-то примерно плюсовая температура плюс 5-4-5 градусов находится. И она зимует в этих горшочках для следующего сезона. А следующий сезон уже она за период вегетации вырастает еще больше, уже становится крепче и уже меньше подвержена обморожениям и а зароскам, и поэтому ее можно уже на второй год высаживать на постоянное место, где она будет дальше расти. При этом во избежание и максимальной акклиматизации озимины в новом месте, я рекомендую ее укрывать с с северной стороны от э, вот этих холодных северных ветров. То есть какое-то э, придумать укрытие, э, как это укрывают э, грецкие орехи вот, в средней полосе России. Вот. Э, таким образом, э, а в принципе, она спокойно до минус 30 градусов э, выдерживает, если, вот, допустим, взять нашу Нижегородскую область, э, я буду высаживать ее в Нижегородской области, и у нас, судя по последним зимам, температура воздуха не опускалась ниже 25 градусов. Поэтому она вполне подходит для, уже вполне стала подходить для посадки в нашем регионе. Также озимина в первый год требует затенения. Поэтому в избежание ожогов на молодых листьях рекомендуется ее поместить по затеняющей сетке и в течение сезона наблюдать, как она растет. И сейчас я вам хочу показать саженцы сеянцы, которые у меня выросли. Это вот сеянцы а, земляны примерно 16-25 см высотой. Вот такие вот красавцы. Вот этот вот побольше. Подробнее о том, сколько стоит и вся интересующая информация будет в описании к этому видео. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в следующих видео. Пока!